Этим трем мы поставим в славянской традиции. Три богини соответствуют. Лёля, Лада и Макош. И вот Лёля — это что-то весеннее игривое, Лада — завоевательница, но при этом про любовь. А Макош — это про семью и про придение ниток судьбы. И этот триумвират, он очень явно прослеживается по жизни, по крайней мере в моем опыте, и чаще перевешивает какая-то одна из них. У меня это, скорее, вторая и третья, чем первая. И чтобы уравновеситься и перестать грузить вот тех двух, которые отработали уже свое, например, на текущий момент времени, вот буквально вчера я пошла и завязала себе хвостики вот так вот на голове, если я так сделаю, у меня получается очень негривое такое выражение лица, и если эти хвостики торчат, еще и болтаются, так весело можно трясти головой. Ну, такая прическа терапия я себе придумала такое название. Хотя, наверняка, я тут не изобретатель, всегда же говорят, что что бы ни происходило, иди, сделай что-нибудь с сразу полегчает. Но вот да, раньше просто я думала это про стрижки, а оказалось, что сделать что-то девическое на себе для меня это ресурс. Вот. Бывает, нужно простимулировать какую-то другую часть, например, завоевательскую, когда нужна энергия проявления или продвижения, когда ты засиделась, например, такая вся мудрая, такая все знаешь, а делать-то когда? Вот тогда я сажусь за руль и быстро езжу. И это способ вытаскивать себя в себя какие-то агрессивные действия, проявления, и они стимулируют, и тоже выравнивается баланс. Вот. Недавно стала понимать, что этой агрессивности не хватает какого-то финального, очень интересного завершения в виде боевых искусств в том числе. Я сейчас ищу дверку, чтобы войти в этот мир, но это очень интересный для женщины опыт, и я Честно говоря, наблюдая всех, кто вокруг меня, всем готовы это рекомендовать, потому что есть такое ощущение, что нам не хватает способности ударить. Но ударить не так, вот, как, вот, так вот да, а ударить четко, целенаправленно сознанием дела, сознанием того, как это рождается, откуда это рождается в теле, как это движется и как это выходит в такое движение кулака, например, как это надо простроить внутри себя. Одно такое знание уже дает основу, я это испытала в тот момент, когда поняла, что я уже умею злиться не взрывом эмоций, я умею злиться концентрированно, умею это поднимать до уровня глаз и выражать глазами, потом словом каким-то одним. И вот как будто следующий шаг — это... Удар в лицо человеку. Очень э, странная мысль, я хочу вам сказать. Когда я первый раз стала ее в э, себе в голову впускать, поняла, ну, ничего себе, вот чего дожила? Уже вот, бить людей в лицо? Это что значит, что я недовольна своей жизнью? Это значит, что вокруг меня какие-то странные плохие люди? Оказывается, нет. Оказывается, что это способ познать ту степень агрессии, которую ты можешь делать осознанно и контролируемо. А как ты можешь ее выпустить из себя. Одно это знание помогает в столкновении с чем-то, что тебе кажется злостным, агрессивным из внешнего мира или каким-то, не знаю, не таким. Ты знаешь себя и знаешь, что ты можешь. Вот для меня стало вот это открытие ну, довольно значимым продвижением вперед в социальном взаимодействии, о котором ты, кстати, в вопросе своем говорила. Вот, а если э, не хватает чего-то мягкого любовного, наоборот, другой перекос. Э, то здесь ну, лучше танцы, ничего, танцы, наверное, и звучание, ничего не могу придумывать. Знаю, что есть те, кто стремятся к пластическому выражению какой-то красоты. То есть я имею в виду что-то связанное с искусствами художественными, с живописью, с скульптурой и так далее, где есть рукоделие. Для меня эта история чуть дальше по жизни ушла, а вот все, что связано с голосом и с движением тела, это очень, очень про любовь для меня, очень про то, чтобы из агрессивности или из излишней игривости, которая ну, очень детская, либо из... Все понимающего и все всемудрого, но не действующего состояния выйти, склеить это все. Для меня это зона, которая связана с пением и с танцем. Вот такие инструменты, я могу сказать. В принципе, наверное, их, если копаться, можно на еще набрать, это, наверное, корневое.